Добрые дети, зов! С вами чемпионы юниор-лиги плюс. С вами чемпион юниор-лиги плюс. Рома, ты нормальный? Лом, ты нормальный? Так, ты мне не надоел. Я звоню твоим родителям. Алло, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Все понятно. Как вы поняли, мы не совсем обычная команда. Предлагаю познакомиться. Это Азалия она фанат какие попа? Ой, что только малолетки сейчас не слушают. Чего тебе не нравится-то? Сам ты что слушаешь? В отличие от тебя я родители слушаю. Ты просто, ты просто не разбираешься в корейской музыке. Да сами корейцы так не это... разбираются в корейской музыке, о чем ты? Так, ребята, не ругайтесь. Ребята, не ругайтесь. Ребята, не ругайтесь. Ребята, не ругайтесь. Ребята! Не ругайтесь. ребята! Не ругайтесь! О, опять началось. Элина, витаминку. Спасибо. Ну а это. Спасибо. Так, пожалуйста. Ну, а это Элина, она самая сумасшедшая. Да она вообще бешеная. Она даже манку школьный столовой кушает. Ой, а ты спорить любишь? Не люблю. Спорим? Спорим. На манку. Может, хватит? Ну, а это Аня, она дочь директора. Аня, а это еще кто? Это Жора, он работает у меня с самого детства. Ага, только меня Артур зовут. Мне лучше знать, кто ты, Жора Жора. Ань, у тебя же нет денег, чтобы платить ему. А мне не надо платить, я раньше волонтером был. Так, сюди сбегай. Куда? знаю куда-нибудь тебе полезно становись волонтером вообще зачем сюда вышла-то мой папа сказал что я теперь играю с вами и то что здесь регламент надо начинать на сцене команды квн без названия и мы начинаем yeah, Я очень добрая девочка. Кто не верит, горите в аду. Ну да ладно. А теперь представьте, ну очень красивая девочка намочила манту. А что было бы, если бы я еще и намочила и расчесала? Сеструха, даже не вздумай. Посмотри на меня. Моя сестра говорит, что я кадык, потому что я постоянно ей мешаюсь. Ну да ладно, а теперь представьте, если бы люди не умели целоваться. Фу, как не стыдно среди бела дня, как так можно? Я мега звезда. Я мега, -звезда. Я мега -звезда. Мой брат говорит, неважно кто тут черт или шпана, главное, чтобы сердце было доброе. Ну да ладно, а теперь представьте случай в банке. Всем лежать, это ограбление Что? Лежать, я сказал, ограбление А почему вы плачете? Да у меня мама в этом чулке лук сушила, глаза слезятся Данил, данил ты где? Тимур, ты что, дурак, что ли? Ты что, дырки для глаз не вырезал? Сам ты дурак! У меня вообще-то эта шапка новая! Меня с этой мамой будет ругать! Ты точно дурак! Зачем ты нас спалил? Мне все по фану! Сам себе! Сам, Сам себе! Сам себе. Сам себе. А сегодня на этой сцене с нами играли такие команды, как Демокрит Сделет, Легче, пушкинский лицей и баклажан. Вы чё, ребят, это вообще не наша война. Ребят, хорош, это моя война. С вами была команда КВН. Без названия. Спасибо.